Банде Гурупада Дондам Бхапта Бинда Саманнитам. Сей Чайтана Прабхум Банде Нитанананда Саходитам. Сей Нанданандананга Ванша калпотору ашча кипас инду бевача. Патита анг пабу не бхавишна Нарайана, намаскитта, норанчаива, нараттамам, Девиң сварасватиң тато жаңо мудират, Саңкирта-не Ки́сна-ката-упадеша, не ча гуру Садануракта-гуру-бхакти-жокта, мадакса дхейям сада паривабагнам авиштуду хм, тетхас падам сива виренченутам сараньям витати хм, бно тваал вабадипутам Пурананурагоро сасагоро сармути, сарантикам и кадан кипан крос. Кришна Читанна Прабхунитананд, Шьяддхитакада дхар сивасади Сяддитададхарасивасади гаура бхакта винд. Харе кришна, кришна, кришна, Аджануламбитаву жоу канока бодато шанкританой кпитаро камала ашотакшо вишамвару дижавару жуго дарму палу банде жагат приакару каруна ботару Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджан Ламбита Божоу Канока Бодато Шанкитануи Каруна, Бхадару, Хари, Хари, Хари, Хари, Хари сура сурой раванито диварупам бхуктин чамуктин чадада синитам бхаванурупе нсадан наранам Нараяно прия маланго мада пхарам сипурапати бхажави шанатам ваги саджушшва доне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 Vinana Gaura Pi Yapadu Sevaram Vedadus Papadam Vidanti Achar Jatharmam Parichar Javishnum Bhicharja Vedano Vichar Bhichar Bhicharja Vitirthana Vichar Vicharjatepiti Шри Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами, такой Прабхупат Парамахам Саракат Гуру, сказал, «В этом материальном мире ничто не может привлечь гуру и вайшнавов, поскольку они не испытывают никакого влечения к объектам этого материального мира». Сарабендру Рай сказал Прабхупаде, за очень короткий промежуток времени вы открыли около 50 гаудия-матхов по всей Индии. На это Прабхупад ответил, что говорить о 50. Я хотел установить Гаудия -матх, в сердце каждой Дживы. Я хотел, чтобы в сердце каждого живого существа был установлен Гаудия Матх. Прабхупат хотел открыть, хотел начать Брихат Мариданга Севу. Брихат Мриданга -Сева, -Сева, Сева может распространиться на огромное расстояние. Он хотел проповедовать по всему миру. Это было его желанием. Таким образом, он хотел создать живую мридангу, то есть он хотел создать живой гаудьямат, так чтобы его проповедники, куда бы они ни отправились распространяли послание Гаудия Матха, учение читания махаправо куда бы они ни пошли, он хотел сделать передвижной Гаудия -Матх. И все представители нашей Гуру Варги, большинство из них, и представляли с собой такой передвижной Гаудия -Матх. Куда бы они ни поехали, в Россию, в Германию, в Америку, они Говорили о учении читания Махапраму. Один нобелевский лауреат, Рабин Тагор, вернувшись с Англии, встретился с Прабхупадой. Во время этой встречи Прабхупад спросил его, как вы считаете, если я хочу распространить послание Махапрабху в западных в европейских странах, как думаете, если мы начнем проповедь, каких результатов мы достигнем? Рабинрат Тагор сказал, что в этом нет смысла, нет смысла даже начинать, потому что люди там не готовы, не хотят слушать о такой возвышенной философии. Тогда Прабхупад начал рассказывать Харикатху Рабин Тагору. На протяжении часа безостановочно он говорил о читании Махапрабху. И в конце концов, Рабин Тагор сказал, если такая великая Личность, как вы, отправится проповедовать, если вы сами отправитесь на проповедь, вы достигнете успеха. В какую бы страну вы ни поехали, в какое бы время, вы точно достигнете успеха. Но Прабхупад сказал... «Я пошлю таких преданных, кто настолько же, кто не хуже меня». И таким образом он начал проповедь по всему миру. Бхакти говорил, что Ради проповеди, наставления, читания Махапрабху, нам необходима духовная организация, которую будут возглавлять возвышенные преданные, или как минимум те, кто ведут подобающий образ жизни, те, чьи намерены, намерения чисты. Для проповеди, нам необходима большая организация, необходимо установить ее. Но если же обусловленные души начнут открывать подобные организации, те, чье поведение не соответствует стандартам, это не будет успешным. Те, кто не могут вести себя подобающим образом, те, кто создают якобы духовные организации, являясь обусловленными душами, бессмысленно ожидать, что в такой организации будет совершаться совершенная проповедь, будет осуществляться совершенная проповедь. И обычные, даже обычные материалисты не будут принимать, воспринимать нас всерьез, видя, что эта организация состоит из тех, кто сами не следует, мы не можем устраивать. «Открывать духовные организации, основываясь на деньгах?» mm -hmm. Практически все общество лишено сознания, все члены общества лишены сознания. В соответствии с ситханта это именно так. Весь мир, весь мир находится в бессознательном состоянии. Поскольку это... Это складывается потому, что, так происходит, потому что люди не имеют представления о учении и читании Махапрабху. Даже если человек запомнит, выучит все шастры, это не даст... Результатов. Он будет до бесконечности путешествовать по материальным мирам. Такой человек может принять шафран, может принять отреченный образ жизни, но если он не осознал, что есть учение читания Махапрабху, все это бессмысленно. Какую бы вешу, какую бы одежду он не принял. Он будет вынужден скитаться по, материальному, по материальным мирам, рождаясь и умирая. Прагхупат часто повторял эту шлоку, в которой говорится о том, что живое существо скитается по материальным мирам, но по милости Гуру и Кришна она может обрести семя бактилты и подобно садовнику который питает который заботится о семени, поливая его водой шраваны и киртана, обеспечивая ему доступ солнца, свет солнца. Под руководством чистых преданных. Необходимо поливать это семя Харикатхой. И если человек будет искренне находиться в общении с Вашнавом, по милости Гуру и ващнавов, наша Бхакти взрастет в нашем сердце. Как я уже говорил, с Бхаджана -кри начнется Саддана Бхактия. А затем мы придем к садья бхакти К нашей цели. Таков процесс. Сила Вишна говорит, что если в нашем сердце нет... Путинати, то есть, если наш ум прост, если мы не склонны к критицизму, только в этом случае мы сможем брести в бхакти, но никак иначе. Что такое шаралата? Это вайшнавата. Если нет шаралаты, если нет простосердечия, не может быть и вайшнава. Шаралата равняется вашнаватия. То есть что Я такое вашнавизм? Это простосердечие. Простота сердца. Так вот, если в сердце нет, если сердце не... Оттяжелено не, не отягощает негативные качества, наше сознание сможет достичь высокого уровня. Но если сердцу присуще лицемерие, как, к примеру, в истории с Например, Аджамила, его сердце было про просто. Или Пурурава. И Аджамила были просты. В них не было лицемерия. Несмотря на то, что... Они столкнулись с проблемами из-за своей привязанности к материи, из-за майя. Пурурава был погружен в майо. Он был настолько привязан к урваши, что лишился всего своего благочестия. Так происходит, когда в сердце появляется кама. То могущество, которое мы накопили, которую мы получили от Гуру Варги, и благодаря нашему благочестивому поведению из-за каких-то парадхи, из-за каких-то оскорблений, мы погрузились в маю. Из-за этого сила нашего Баджана уменьшается. Возможно, благодаря служению Гуру Вашнава мы обрели особую силу, определенную силу, но мы с... вдруг мы совершили какую-то ошибку, и в нашем сердце появилась Кама. И мы можем наблюдать, что наша сила, наша, наши возможности уходят от нас. Так будто бы образовалась какая-то дыра, в, в которую все вытекает. Кто-то может называть себя Крипапатрой, Шила Прабхопадой, Шила Сидара Махараджа и так далее. Что такое крипопатра? Это емкость, сосуд, в которой помещена милость того или иного вощного. Но, возможно, это так, но необходимо убедиться, что в этой емкости нет трещины, что туда не вытекает все содержимое сосуда, вся милость. Таким образом, наши анархии, наши оскорбления, аппаратхи можно сравнить с трещинами на емкости, на сосуде, через которое вытекает наш баджан. Да, мы совершаем баджан. Нельзя сказать, что никто не совершает баджана. Нет, они совершают, мы совершаем баджан, но сила, которую мы накапливаем благодаря этому баджану, уходит от нас, вытекает через эти трещины, через анардхи. И Вячеслав Чиховарди Такура объясняет, что поскольку Пурурава, Аджамила, Саубари, Риша были простосердечные, в них не было лицемерия, они... Несмотря на то, что были погружены в проблемы, они рыдали от того состояния, в котором оказались. Тем не менее, они смогли решить эти сложившиеся проблемы. Они смогли выбраться из этой неблагоприятной ситуации. Но что насчет нас с вами? Наша Гуру -варга говорит о случае с Аджамилой, что наши пять органов чувств, пять, пять кармендрий и гиандрий вместе они составляют десять чувств, органов чувств. Их возглавляет ум. Если какой-то из наших органов чувств совершает ошибку, есть все возможности пасть. Один из органов чувств совершает ошибку. То есть мы поддаемся под его влияние. И есть все возможности пасть из-за этого. Я много говорил о одном моменте, который указан в Упаде я говорил о том, как органы чувств могут сбросить нас на самые низы. В эти выходные мы начнем Брихат Бхагаватамриту вновь. Итак, если хотя бы один из десяти органов чувств обманет нас, и мы поддадимся на их обман, мы не сможем продолжать те стандарты, которые поддерживаем сейчас к примеру, Аджамил был хорошим человеком он был замечательным человеком он следовал нравственным стандартам он был достаточно нравственным человеком. Он выражал почтение старшим, своим родителям. Также он поклонялся шелограммам Шили. Он ежедневно повторял гаэтри и собирал лесные цветы для поклонения божеству собирал фрукты, предлагал шалограмму, а затем кормил просадом своих родителей, своих старших, родственников, свою жену. Но что произошло? Ведь такой хороший человек, какой, какой недостаток у него был? Об этом следует поговорить, это следует обсудить. Как мы знаем, Маджамила в один из дней отправился в лес, чтобы насобирать хворост для костра. Но когда он возвращался, по пути он увидел нечто Он увидел, как блудница, полуобнаженная блудница, забавляется с молодым человеком. Увидев эту сцену, Аджамил был поражен. Он просто застыл, забыв обо всем. Он забыл о своих обязанностях. Он забыл о том, что его, ему необходимо вернуться домой и продолжить поклонение. Но глядя на эту сцену, он в нем проснулась кама. Он пытался сражаться с возникшими внутри порочными чувствами. Ведь в нем ему было присуще, была присуща мораль, нравственность. Он пытался убедить себя, я должен идти домой. Но это было безуспешно, он забыл обо всем этом. Таким образом, до определенного уровня нашей, нашей нравственности мы можем сражаться с негативными мыслями в своей голове, до определенного момента, до, до, тех, до того уровня, на котором находятся наши моральные нравственные стандарты. но когда Наша, наша похоть пере, переходит эти нравственные границы. Мы превращаемся в человека, которому уже все, который перешагнул за черту нравственности. Когда Санат Нагасая, к примеру, история с вами, когда он был заточен в тюрьму, он пытался уговорить стражника, чтобы тот позволил ему сбежать. Но тот не соглашался. Тот говорил, как я могу выпустить тебя, ведь меня царь убьет. Тогда Снадга с вами предложил ему четыре тысячи золотых монет. Напомнить ему, что совершил для него много добра. Да, говорил стражник, я хотел бы тебя освободить, тем не менее, я боюсь царя. Когда он узнает, что произошло, он жестоко накажет меня. Хорошо, хорошо, я дам тебе шесть тысяч золотых монет. «Но что, если царь меня накажет?» «Нет, нет, нет, царь ничего не узнает». «Просто скажи ему, что утром ты повел меня в поля, чтобы я справил там свою нужду. А в это время я просто вырвался и убежал, а затем бросился в реку из-за тяжелых цепей, в которых я был закован, я умер, я утонул. «Поэтому не бойся, — говорил санкт с вами, — я убегу, и никто не узнает, что я выжил». Я отправлюсь в Маку, в место паломничества мусульман. Там меня никто не найдет. И тогда этот стражник уже приступил через свою моральную черту, через черту нравственности. То есть ему было необходимо для этого 6 тысяч золотых монет. И точно так же, все устроено в этом материальном мире. До определенного момента человек готов следовать нравственности и морали, но затем он просто закрывает глаза на это. Так, те, кто... Хотят следовать Брамачарии. Брамачария – это клятва. Когда-нибудь мы поговорим об этом, поговорим о том, как жить отреченным образом жизни, как защищать себя. И благодаря Брамачарии можно обрести стать очень сильным, обрести сияние. Для того, чтобы поддерживать Брамачари, прежде всего необходимо подчинить себе все органы чувств. Это самое первое условие. Все наши органы чувств во главе с умом должны быть под нашим контролем. Но это не должно быть силой, то есть это должно быть естественным образом. Это совершенно не означает, что мы силой должны поработить их. Необходимо следовать замечательному, сладостному пути Бхагавата Бхаджана под руководством гуру и Вайшнавов. И естественным образом органы чувств пойдут под, придут под наш контроль. Естественным образом мы выйдем из-под влияния майи. Я уже говорила об этом много раз. Необходимо вначале преодолеть Раджагуны и Тамагуна, а затем выйти за пределы сатвагуны. Благодаря Гуру Вашнавам, следованию Экадаши, Джанмаштами, следуя постам, совершая киртан, в три утра нужно вставать каждый день. Брамочарь не должны. Запомните, когда вы просыпаетесь в 3.30 или в три, больше не спите в кровати. Это секрет, которым мало кто знает. Как только вы проснулись, в три вам, может, неохота вставать, но вставать надо. Потому что, если вы будете спать майя... после этого времени, майя прокрадется к вам. So, 30, okay, Больше не have... спите на кровати после майя того, как вы проснулись, потому что майя придет к вам во сне. So, Таким образом, It's мы преданные гаудио не прикладываем особых усилий для того, чтобы починить себе органы чувств, потому что это происходит естественным образом. Если кто-то предложит мне семена лотоса, я приготовлю из них муку, а затем чапати. И не буду есть ничего, кроме них, потому что это очень здоровая пища. То есть, если я получаю что-то стоящее, естественным образом я выбрасываю то, что второсортно. И Махапрабху приводит такой пример. Если у вас есть неочищенный сахар, но вам предлагает кто-то сахар лучший, лучший из сортов сахара, конечно же вы откажетесь от низкосортного сахара Если вы лгете, Если вы говорите правду, то вы должны заключить, что все дживы, абсолютно все дживы в этом мире стремятся получить наслаждение, начиная от насекомых, заканчивая человеком. Никто не хочет жить без наслаждений. Раса — это главная причина, по которой никакого живое существо не хочет умирать. В гите говорится, что если вы получаете что-то особенно вкусное, что-то что высшего порядка, естественным образом вы отказываетесь, вы отметаете все второсортное. Конечно же, пчела не привлекется испражнениями, но муха всегда делает это. Для нее это лучшая среда обитания. Для пчелы абсолютно неинтересное испражнение. Таким образом, чем выше мы будем развивать чем свой вкус, тем больше мы будем отказываться от грязных объектов, от вкуса низшего порядка. С того момента, как я испытаю вкус к лотосным стопам, Кришны, когда я испытаю влечение к его стопам, меня больше меня будет вызывать отвращение женщины и любые другие объекты материального наслаждения. С того момента, когда я испытаю вкус к лотосным стопам Кришны, я просто плюну на материальное наслаждение. Итак, Аджамил не смог совладать с собой, поскольку в нем было недостаточно этой нравственной силы. Несмотря на то, что он был хорошим человеком, он не был негодяем под лицом. Тем не менее, настолько сильное проснулось в нем желание, что он не смог совладать собой. Почему? Потому что у него не было достаточной милости гуру, необходимой милости. И Чатья Гуру также не смог послать ему необходимой милости, милости в необходимом количестве. Если бы на меня Чатья Гуру правил эту милость, то я бы не находился посреди Майи. Ведь Чатья Гуру... Может, дает по, нам понимание, что хорошо, что плохо. И все, что я читаю по милости, гуру, все шастры, которые я изучаю, чая гуру посылает нам силу, чтобы переварить, чтобы усвоить полученное знание. Многие состоятельные люди покупают, скупают книги. Возможно, читают их, но это не означает, что все, что они узнают, они смогут усвоить, они смогут осознать. Поскольку осознать шастру мы можем лишь по милости ми гуру. Итак, Прабхупад хотел создать передвижной Гаудия -матр. Один из таких передвижных Гаудиаматхов, Шила Бхакти Прадиб Тиртха Гасвами Махарадж, великий преданный, величайший преданный. Прежде его звали Джагадиш Праббу до получения саньяса. Он родился вместе под названием Но Кхали. В настоящие дни это Бангладеш, но в то время это была не, еще не разделенная Индия. Джосур, Холна, Наукали, все это находилось в Восточной Бенгалии. Его брата звали Ананта -Васудеб. Вы слышали, а и вы меня? Вы слышали его? Так вот, Ананта Васудев был его братом. Тертха Мухарадж, то есть Джагадиш Прабу, был старшим. И мать, и отец его были замечательными преданными учениками Харид Бхактинута Кура. Я не люблю, не хочу говорить в деталях, в этом моменте, но тем не менее его родители получили инициацию первоначально в Гуптипаре, Багнапаре. То есть Гуптипара это следующая станция после Калны, а Багнапара. То есть если мы поедем с наводы по Дахавре, до Калькуты. Мы вначале проедем Бхагнапару. Именно там получил инициацию Бхакти Винодда как я уже рассказывал. Простите, <сувствуйте> родители получили инициацию там, но затем они поняли о том, что это не подлинные преданные, и получили инициацию тогда уже у Бхакти Такуры. Таким образом, родители Махараджа были замечательными преданными. И благодаря этому он с юных лет знал о вайшнавах. В их доме постоянно звучал Киртан и Харикадха. А отец впоследствии принял белые одежды. обстреченный образ жизни от Шилы Прабхупады, Шилы Бхакти, Сарасвати Такура. И, кажется, его, он получил имя Апатит Паван. В 1914 году Бхактиван Такор Такур оставил этот мир. Завершив свое образование, свою школьную учебу в школе, он приехал в Калькуту, чтобы получить высшее образование. Поступил в Калькутский университет. И завершив образование там, он хотел присоединиться к духовной организации, иметь в виду хотел встречи с Бахтинат Такуром. В те годы, в 1900-х, в 1900 не так-то просто было добраться из одного места в другое. После того, как он завершил учебу в университете, он начал работать школьным учителем, получал зарплату. К тому времени он уже был женат. Он был вынужден жениться, потому что... То есть, и, и работать ему было необходимо для того, чтобы поддерживать семью. Но в процессе он встретился с Бхакти это был День Гаура Порнимы, это был 1911 или 1912 год. Итак, он и еще один пандит приехали со станции Дубулия. Если поехать сейчас до Пукура, то, то есть после станции Кришна-Нагар, если поезд пойдет в направлении бада сидабада Если он пойдет на север, первая станция в этом направлении будет Дубулия. Так вот, они шли пешком с Дубулия. Это большое расстояние. 8-10 километров. Даже, я думаю, 12. Итак, они пришли пешком в Йогапитх, питх Где-то в, в те годы и был открыт йога-питх а, Когда они прибыли, они увидели, как Бхактиньтакур сидит в Надхамандире. И рассказывает Харикатху. Вимала Прасаду, и помимо него было много других преданных. А Бактион Такур с закрытыми глазами сидит и рассказывает Харикатху. Это была Гаура Пурнима. В то время не при, как сейчас то есть сейчас приходят сюда тысячи людей, но в то время было не так. Как только Харикатха завершилась, Пандир подошел к Бхаксун Такуру и представил Джагадиша Прабу Бахтинут... растерся Джагадиш Джагадиш Джагадиш Распро... в поклонах перед Бхаксун Такуром и, взяв его за стопы, попросил, пожалуйста, благословите меня, я обусловленная душа, и... иначе я умру. Он горько плакал. Тогда Бхактюна Токор дал ему особое наставление, сказав, «Ты образованный человек, высокообразованный, а твои родители в линии гаудиев, так почему бы тебе не проповедовать? Таким образом, Бхагаван Такур даровал ему благословение. Ты можешь распространять учение Махапрабу, когда ты будешь говорить об этом, люди будут привлечены тем, что ты говоришь. И Бхагаван Такур таким образом был первым, кто благословил его проповедовать. Люди привлекутся, слушая твою, твою проповедь. И по наставлениям Бхактиманта Кура, Вимала Прасада Сарасвати, он прибыл в Кулию, в Навадипе встретиться с Гуру Кишарда, с То есть сам Бхактиманта Кур сказал ему сделать это. А также Вимала Прасад Сарасвати. Но когда Джагадиш Прабу пересек Гангу, пришел к Гарри Кришатас дал ему Арбус. Как правило, что Бхабжи Махарадж ни от кого ничего не принимал, но каким-то чудесным образом от Джагадиша Прабу он принял. Он взял в руки и положил рядом с собой. И Спросил, откуда ты приехал? Я только что пришел с Майпура, приплыл с Майпура по наставлению Бхактина Такора и Вимала Прасада Сарасвати. О, правда? А знаешь, какой-нибудь киртан? Ну, по вашей милости, я могу исполнить какой-нибудь киртан. Да, давай, я хочу послушать. И тогда он запел. Как только он закончил, Гаркшардас Бабджи Махараш выразил свою, свою радость. Он спросил, ты уже инициирован? Нет, до сих пор я не получил инициации. Но Гаркшардас Бабджи Махараш сказал, да, как ты можешь говорить такое? Почему ты так говоришь? Ты уже услышал харикадхо от Такура и Вимала Прасада. Так ведь? И они, более того, прислали тебя ко мне. Как ты можешь говорить, что ты не получил инициацию? Ведь ты уже принял Бхактинутта Такура как своего гору. Возвращайся назад, забревай волосы, побрейся. А Бхактинутта ждет тебя уже, чтобы дать тебе инициацию. Правда? Да. Бхабджи Махарадж предсказал это. Поскольку что такое настоящая инициация, когда я искренне принимаю в сердце гуру вайшнава, как своего гуру, как в моем, к примеру, случае было, я... Я просто увидел на фотографии своего Гуру Махараджа, и в этот же момент я понял, что вот он, мой Гуру. А Джагадиш Прабху уже принял Бхакти Такура в своем сердце как духовного учителя. А Бхабаджа знал и видел все. Поэтому он и оспорил его сказав, что ты не можешь так говорить, ты иди уже к Бхахтимуна и он ждет тебя. Он так и сделал. Он уже побритый, приехал к Бхахтимуна он принял мовению и пришел к Бхахтимуна и тогда Бхахтимуна Тхакуру и даровал ему дикшу. Он дал ему эти важные мантры, Кама Гайтри, Кама Бич». Бхактина Такур рассказывал Харикатху в два часа и в пять часов вечера. Днем в два он рассказывал, объяснял Упадишамриту. А вечером Читань Чиритамриту. А Севак Бхактиманта Кура Кришна Дас Бабаджа Махарадж, его самадхи находится Свананда Сукада Кунжи. Он садился, читал Читань Чиритамриту, останавливался. А Бхактимон Такур объяснял. То есть Кришна с Бабу читал стихи, читая Чиритамрита, а Бхактимон Такур объяснял, закрыв глаза, погруженный. Итак, Харинам и Дикшун. Он получил у Бхактимон Такура. Как я уже сказал, он находился в Грихастха Ашраме. Он работал, поэтому, конечно же, он вынужден был вернуться домой. Он не мог остаться. Но как только у него выдавалось время, он приезжал к Бхактинод и оставался в Сакада Сукада Кунджи. в 1914 году на день ухода Гададхарпандита, до этого, то есть за день до Гундича Марджаны Гададхар Пандит оставил тело и точно так же Бхакти Такор. и именно в этот день Джагадиш Прабу и именно в этот день был там был рядом с Бхактинат Такуром. А затем по вдохновению Бхагаюнат Такура он думал о том, чтобы оставить семью. Тем не менее, это было невозможно. Э, то есть, во время Прабхупада были определенные экзамены, э, то есть, Прабхупад наделял особыми титулами. Были определенные экзамены, состоящие из ряда вопросов, и если преданный отвечал на эти вопросы, Прабхупад наделял его определенным титулом. И наш Джагадиш Прабо получил высшую степень. В четырнадцатом году, в июле, да, или июне за два дня <связывая> до Радхаятры, Такур оставил этот мир. Но к и к тому времени его жена, жена Джагадиш Прабу уже оставила этот мир. Или она впоследствии в скором времени оставила тело, и тогда Джагадиш Прабху задумался о том, чтобы получить саньясу. И уже в 2020 году он получил от Прабхупады гора Мантру и гора гайтря. А также Брамагайтри от Прабхупады. Таким образом мы одновременно можем утверждать, что он как ученик Бхаганат Такура, так и ученик Прабхупады. Потому что от обоих он получил мантры. И затем он получил саньясу. В 1918 году на Гаурапурниму Прабхупат получил саньясу. и стал известен как Шила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупат. И затем он дал инициацию Джагадиш Прабу, который стал известен как Бхакти Прадиб Тирдха Гасвай Махарадж. Бхакти Прадип, он уже получил то, этот титул в Вишва Вайшнава Раджа Сабхе. Но затем, и когда Прабхупад дал ему саньясу, он сохранил этот титул, назвав его Бхакти Прадип Тиртха Махарадж. Затем Прабхупад начал посылать его в различные места Бенгалии на проповедь. Западной Бенгалию и другие части, потому что он был очень большим знатоком. Он хорошо знал разные языки, знал английский, посылал его, Прабхупад в нынешний Бангладеш и так далее. Но затем Прабхупад принял решение постать его и за границу. вами Махарадж, Бхакти Махарадж и еще один брамачари um, были отправлены на Запад, а самвита послали позже, в Итак, послали в западные страны. На, по, послал его проповедовать в Европу. Впоследствии Бхакти Прадиптиртха Мухарашин написал комментарии на Гиту и к многим другим книгам. Он, проповедь его была успешна. На самом деле, он был первым кто получил саньясу от Шрилы Бхакти Сидханты Сарасвати Такура. Его проповедь получала большой успех, где бы он ни проповедовал. Затем он вернулся с Запада, Прокупат оставил этот мир, в Мадхе возникли определенные проблемы, и он был вынужден остаться, остаться с теми, кто, казалось бы, отклонились от следования Прабхупады. Но это не говорит о том... То есть он, тем не менее, был замечательным башнаумом. После того, как Прабхупад оставил этот мир, Гауди то есть все, все члены сообщества, все, члены Гаудия Мадха приняли решение назначить его ачари, поскольку его поведение, его баджан было на, были... То есть помимо всего он получил инициацию и у Бхакти такого Куры Прабхупады, Гуру Татва а помимо всего он был и первым, кто получил саньясу от Прабхупады. То есть он занимал очень значимое положение. Наш Шил Шидар Махарадж, Мадла Госвами Махарадж, Винода, все они приняли решение назначить Шила Бхакти Прадиб Тирдха, Махараджа как ачарью назначить ачарьей, но в процессе возникло много-много проблем. Все это устройство йога-майя. И преданные решили назначить ачарей Ананта Васудева. Я не знаю почему. Все они приняли решение, Назначить Ачарьи Анантова Судева. <coughs> Что поделать? После того, как он был назначен, произошло много всего. И затем он Анантова Судева вернулся к своей семейной жизни. Общество, общество, вот это Гауди, Гаудиамадха раскололся на два лагеря. Но нужно хорошо понимать, что Тиртха Махарадж был, занимал нейтральную позицию. Он не принимал ничего сторону. Тем не менее, он находился, он остался в читании матхи, но он совершал замечательный баджан. Он обрел, как мы знаем, высшую милость Шилы Прабхупады. Тем не менее, он остался там, остался в читании Матхи для того, чтобы защитить тех, кто остался там. Это лилы. Это лилы. И мы не можем выискивать недостатки ваишнавах и приписывать им какие-то ошибки. Он, несмотря на то, что получил милости Бхаксина Такура и Прабхупады, он не ушел. Он остался с теми, кто, казалось бы, сошел с пути следования Прабхупады. Он остался, чтобы защитить их, чтобы помочь им. Ведь Вайшнава милостивая, Коруна Моя. И так он обучал новопришедших мальчиков, Брамачари, День и ночь он совершал баджан. Он рассказывал о Чайтане Бхагаватам, Чайтане Чаритамрита устраивал иштагоштьян. Вы знаете, что это такое? В 11 часов утром он усаживался вместе с молодыми преданными, с предными, и спрашивал, вот как ты понимаешь этот момент, а ты как понимаешь? И тем самым он обучал их. Он обучал их быть бесстрашным, чтобы они не стеснялись рассказывать Харикатху. Он говорил, а ну, вставай, рассказывай о Гуру вставай, говори о Гуру Он порой он ругал, наказывал, о, ты только просад принимаешь, но не служишь должным образом. Конечным Его наставлением было, если вы хотите следовать чистым преданным, если вы хотите совершать... То есть если вы будете следовать точь-в-точь -точь настроением гуру и если вы будете совершать им совершенное служение, если ваше настроение служения достигнет высоты, то тогда вы сможете достичь успеха. Все дело в служении. на протяжении восьми лет, как говорил один из саваков Шила Махараджа, я был подле него, чтобы служить ему. Как-то раз я выразил свое желание изучать санскрит в определенной санскритской школе. На это Тирдха сказал, «Ты пришел в этот мир не для, не для того, чтобы учить санскрит. Ты пришел сюда, чтобы служить гауранге». Жизнь непредсказуема. В любой момент ты можешь покинуть этот мир. Поэтому для нас более практично совершать служение. А если ты будешь служить гуру и ващнавам и слушать от них харикатху, ты обретешь знание всех шастер, как это произошло с нашим Бхакти Вигян Барати Госвами Махараджами Шилой, Бхакти и Госвами Махараджам. Они не читали книг, они служили Гуру и Вашнавам, и благодаря этому, они, благодаря слушанию Харикадхи от них, они обрели осознание всех шастер. Найкадыша он давал особую харикатху. А затем он принял прибежище Пурушот Пурушотама Пуршотама Гаудия Матхе на Чатак Парвате, в Пуре. Когда ему было уже больше 80 лет, он стал жить там. По наставлению Бхагативина Такура что нилачала это высшее кшетра разлуки. Ведь читание Махапрабу находился там так долго и испытывал это глубинное чувство. Итак, в соответствии с заключением Бхагавана Такура, Нилачала это высшее место разлуки. Это Пурушота Мадхама. Это Именно поэтому мы должны принять прибежище этой, этой дхамы, парушота матхамы. Итак, Махарадж захотел остаться на чатак парвате, и там он оставался долгое время, никуда не ездя. Он рассказывал Харикатху в храме, лишь там, и никуда не ездил. Утром, днем, вечером, даже будучи в преклонном возрасте, он был очень строг в отношении всем, всех правил предписаний. Все должно было быть совершенно. Он памятовал о Прабхупаде, Гор, читал читание Бхагавату, читание Шикшамриту, читание Бхагавату. Однажды, в один из дней, он проснулся ранним утром, принял омовение и пошел на Арати получить даршан божеств. Затем он прочитал Аник, читал Бхагаватом, То есть, потому что он уже был в преклонном возрасте, омовение а он принимал позже не сразу после пробуждения. Затем принял мовение, сел на новую асану. И затем, к недоумению Севака, он попросил дать ему новую одежду, чтобы он оделся в новую одежду. Он оделся, новый тюрбан, сел на новую асану, поставил 12 тилоков, повторил «Аник». И уже наступало время на обеда, он принял дневной просад, немного отдохнул, а затем сел, чтобы рассказывать читания Бхагавату в собрании преданных. Один из его севаков цитировал Шлокие читания Бхагавата, а Махарадж объяснял. Но вдруг посреди Харикатхи он воскликнул, Горни Тянанда, Горн Тянанда, я Падший, спаси меня. Как это делал Шридар Махарадж, постоянно повторяя, Горни Тай, Горнитай. Севак не понимал, почему сегодня Махарадж ведет себя таким образом. Закончив чтение читания Бхагавата. Севак задал вопрос Тирхе Махараджу. Махарадж. Ничего не ответил. Он просто вот так вот, сложив в поклоне руки, замер и долгое время сидел. Его стали окликать. Махарадж, Махарадж, задавали ему вопросы. Махарадж, я хочу спросить. Но Махарадж ничего не отвечал. Когда Севак дотронулся до до него. Он понял, что Махарадж уже оставил тело. То есть за чтением читания Бхагавата Махарадж просто оставил тело, покинул этот мир. Посмотрите, насколько удачлив какая удача. Вошел в Нитиалилу. Несмотря на то, что мы знаем, что он знает был вынужден остаться с теми, кто, казалось бы, отступился от следования Прабхупады. Он остался там для того, чтобы помочь им, для того, чтобы направить их на истинный путь. Поэтому мы не должны неправильно расценивать его поведение. Не должны, то есть мы должны четко понимать, что он занимал нейтральную позицию. Он наслаждался уникальной милостью Прабхупады и Бхактюна -такура. Поэтому он не занимал никаких сторон. И мы должны правильно это понимать. Он никогда не хотел стать Ачарией. Преданные хотели назначить Ачарией, но он не хотел. Когда его младший брат Ананта Васудев стал Ачарией Читания Мадха, когда еще не разделен он был. То есть он был первым ачарьей после того, как ушел Прабхупада. И э, Бхакти Тиртха, Тирдхагасвами Махарадж был первым, кто пришел поздравить его. То есть он пришел первым поздравить его с назначением на пост-ачарьи. Несмотря на то, что тот был его младшим братом, и первоначально хотели назначить Бхакти для своего Махараджа. Он был, на самом деле, он был воплощением милости Бхакти Мнатакура и Щива Именно поэтому мы не должны э, делать неверных суждений на его счет. Он Бхактина Такор был первым, кто написал комментарии Гити на Бенгале. А Джагадиш Пандет, имеется в виду впоследствии ставший Бхактипрадептирхай господи Махараджи, написал комментарии на английском. Под руководством Бхактина Такора, Баладефидия Бушина, Вишнача Кватипада, этих замечательных преданных, замечательным преданным он был. Очень простосердечным. Никакого, никаких... Не было его сердца сложным, не было лицемерным. Он был прекрасен, в то же время очень мягок и очень привлекал к себе, располагал к себе. Мы Нам не хватает его. Мы молим его о милости. Мы хотим получить, обрести... Его милость, его крипу. Он должен был стать первым Ачарьей после Прабхупады. Но, тем не менее, я не знаю, по какому-то а, замыслу этого не произошло. Итак, Шлока, с которой сегодня начал, помните ее? «Не служа лотосным стопам ващнавов, мы не сможем достичь успеха». Если мы будем следовать дарме, служить лотосным стопам Вишну или Кришны, будем посещать места паломничества, будем читать Веды, Анализируя их, мы не сможем обрести милость, достаточной милости нам не получить. Только лишь благодаря служению Вайшнавам, вот тако, такому благодаря служению, какой совершал человек в бхакти Прадибтирская Госвамихарадж, мы сможем достичь успеха. Можно принимать омовение в разных священных реках, посещать места паломничества, можно не даст это бхакти. Это приведет лишь к бхакти у муха сукрити, к неосуднанному благочестию, которое... То есть, до того момента, пока мы не начали служить ващнавам, мы можем совершать разные благочестивые действия, но все это лишь послужит накоплению сукрити. А бхакти можно обрести лишь служа чистым преданным. прошлый раз я говорил…» Шила Бхакти Шиттан Сарсвайт Такур Пакукат был настолько счастлив Бхакти Прадиптирской Махараджам, настолько доволен им, -такур благословил Такур одарил его глубочайшими благословениями. Помните эту шлоку? Я в прошлый раз ее объяснял. Итак, для того, чтобы обрести Бхакти, необходимо слушать, слу, следовать Гуру и Вайшнавам. Слушайте Харикатху. Но если вы не будете следовать, если вы не будете следовать тому, что вы услышали в Харикатхе, вы Бхакти не получите. Если вы не будете слушать Харикатху, не будете служить Гуру и Вайшнавам. Даже приняв уже у них прибежище, успеха не достичь. Итак, я молю о милости Щилу Махараджа и хочу на этом остановиться. Порой не, не все могут пере... усвоить такую высокую ситханду, такую высокую философию. Не каждый может ее усвоить, но моими обязанностями является говорить о ней.